здравствуйте с вами Мишаня и как вы уже поняли по названию ролика перед вами обзор нашего бюджетного проекта дом площадью 60 квадратных метров стоимость озвучу в конце ролика данный дом расположен в жилом комплексе встречный в поселок стрелка тембрюкского района планировка дома включает в себя кухню-гостиную в 21 квадратных метров санузел в четыре квадратных метров и две спальни в 11,5 и 10,5 квадратных метров. Комнаты небольшие, но при грамотной расстановке мебели будет очень комфортно и уютно. Все проекты строй Анапа имеют террасу. В данном доме она 20 квадратных метров. По желанию клиента мы можем ее остеклить. Данный дом расположен на участке 5 соток. За счет небольшой площади дома на участке остается достаточно места для дополнительных построек. Можно, например, организовать мангальную зону или поставить бассейн. А я напомню, что все объекты стройгаранта Гарантанапа подходят под любые виды ипотеки. Компания предоставляет полный пакет документов. Итак. Стоимость данного дома в чистовой отделке с учетом стоимости участка пяти соток на сегодняшний день составляет 5 миллионов 495 тысяч рублей. Но, если вы уже позвонили в этом месяце, то мы дарим нашим клиентам скидку 5% на любой дом. К примеру, данный дом с учетом скидки будет стоить 5 миллионов двести двадцать тысяч рублей. То есть сумма скидки составляет 274 750 рублей. А за более подробную информацию о стоимости проектов и актуальную информацию о готовых объектах в продаже вы сможете узнать у нашего менеджера по горячей линии, которую вы видите на экране. И на этом все. С вами был Мишаня. Подписывайтесь на наш канал и смотрите новые выпуски.